Особенно, да, в отличие от всех других существующих в настоящий момент валют. Потому что любые деньги они являются обеспеченными да, какими-либо долговыми обязательствами эмитента, того, кто их выпустил. Ситуация с биткоинами, никаких долговых обязательств по ним ни у кого нет. Отдельные энтузиасты уже называют биткоины валютой будущего. Возможности на самом деле фантастические. В любой момент их можно передавать в любую точку света. Необходимые условия одно – наличие интернета. Больше никаких ограничений. Помешать транзакции или заблокировать счет не может никто. Чтобы понять весь цим из биткоинов, сравнимых с системой электронных переводов реальных денег. Таких, как, например, WebMoney. Там все это функционирует так. Если нужно передать средства, то идет запрос серверу. Вот мой счет.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 Неудивительно, что биткоины пользуются огромной популярностью у различных криминальных структур. Работорговля, оружие, наркотики, все что угодно, даже заказные убийства. В анонимной сети ТОР открылся сайт под названием «Assassination Market» в переводе «рынок убийств или покушений». Здесь посетители скидываются на убийства влиятельных политиков. То есть представьте, что произойдет, если хотя бы один человек из тысячи будет готов заплатить хотя бы один биткоин за убийство. Суммы бы выходили огромные. В списке Assassination Market, например, президент США, его голову оценивают в 40 биткоинов. Но это не предел, дороже всего. Анонимы оценили жизнь председателя Федеральной резервной службы США Бена Бернанке. 124 биткоина или почти 74 тысячи долларов. На самом деле достаточно скромно. Видимо, пока свое берет гуманность анонимных пользователей этой сети. Ее, похоже, оценил и сам фигурант этого списка Бернанке. По крайней мере, в своей оценке существования биткоинов он ухитрился разглядеть как плюсы, так и минусы. Виртуальные валюты несут в себе определенные риски. Они дают возможность преступным группировкам отмывать огромные суммы денег. Но в то же время виртуальные валюты инновационные. Они способны быстро перемещать большие суммы денег.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 Тысяч фирм и предприятий. Малый бизнес используют биткоин по разным причинам. Кто-то сам торгует этой валютой, кто-то хочет платить меньше комиссионных. При оплате картой они достигают 3%, а вот при расчете биткоинами менее 1%. Впрочем, пока все легальные операции с биткоинами – это капли в нелегальном море. Оборот некогда главного криминального онлайн-рынка Silk Road за 2,5 года работы оценивался в ФБР в 9,5 миллионов биткоинов. Это число лишь немногие, меньше, чем общее количество биткоинов, то есть вот те самые 11 миллионов 980 тысяч. Понятно, что основным использованием этой валюты была именно покупка самых разных нелегальных товаров. Например, представьте преступная группировка, которая ворует деньги с банковских счетов при помощи традиционных вредоносных программ. Да, но затем вот эти деньги, которые не украли со счетов клиентов банка, они обналичивают не через банкоматы, а вводят на какую-то биткоин-биржу, покупают там по абсолютно любой цене биткоины, да, после чего перегоняют их по цепочке и тем самым, во-первых, обеспечивают анонимность, а во-вторых,